Всегда выбирай того, кто без тебя не может прожить. Кто не станет искать тебе замену при первой же ссоре, для кого ты очень важна и в чьих мечтах есть не просто место для тебя, а главная роль. Как бы сильно ты не любила мужчину, но если он не отвечает на твою любовь, однажды ты ощутишь пустоту в своем сердце. А это так больно. Будь с тем, кто зажигает звезды в твоих глазах, а после ими любуется. Для кого то единственная и самая лучшая женщина на земле. Кто видит и уважает тебе человека. Любовь мужчины творит чудеса. Она способна превратить твою жизнь в сказку. Не ищи того, кто не стремится отыскать тебя. Ведь так и себя потерять недолго. Всегда выбирай для жизни того, кто не сомневается в том, что ему нужна именно ты, такая, какая есть. Пусть иногда сбаумошная и смешная, но для него самая милая и желанная. Позволь себе быть любимой девочкой сильного и любящего мужчины. Это такое счастье.